Так, ну, норма нормально за нет, не засвеливался. Но mm. быстрая рука на диком западе. Но ну, это тоже. Всем привет, с вами Сергей Эфирион. Устраивайтесь поудобнее, наливайте ча. Кто уже налил, то приятного аппетита. Ну а мы погнали проходить эту гоночку. Я надеюсь, там это где-нибудь. А, у Ругвай игрался с Францией. Здесь где-нибудь трансформация здесь будет. Франция прошла нам два. Я надеюсь, она сразу же... А, ну она справа. А, я помню, эту не Мы тоже в нее играли, да? Нет, это, короче, этот играл. А, понял. Один из пи***ков, да. А как тут ускоряться? На этот... Блять, ну, как он на капслок? Один раз нажимаешь. Он ускоряется. Еще один раз нажимаешь, он замедляется. Упс, упс, упс, упс. Да. Толще науками всегда были. Так, все, я на какой-то шляпе. Ой, я тоже помню это дерьмо. Мы с тобой начали в это играть как-то и сразу почти что закончили. Да, там. мы сейчас там на дом заедем. И на доме там надо на эти. Надо прыгать, да, там на трубы какие-то. Я помню это говно, к сожалению. Ну так ты один раз нажимаешь, он быстро едет. Еще <свист> раз нажимаешь, он потихоньку замедляется. Еще раз. Так, сюда Тормози, -и -и -на. <свист> тормози. <-и -на>. <свист> <свист> ты испытание выбрал да тебя великие трубы. <свист> Да, это еще да че, ты чё раз всё? Да чё ты вся рука набита Да я уже, блин, столько сижу <с и> Я уже два раза в самом конце упал Самая mm -hmm. быстрая рука на Диком Западе? Ну это тоже А, ты там в конце отвалишься я там два раза отваливался падал поднимался снова падал да да я это как это называется синдром кого то там когда типа жертва влюбляется в этого вот да Стогольским. стокгольмский синдром. я типа падал поднимался падал поднимался и все мне это понравилось я продолжал это делать ебой ладно давайте подопну чуть-чуть попытаюсь главное самому не упасть все тихо давай еще все все все все все все главное самому не упасть да, я поехал по Так ты не один хорош До свидания, я человек взял. Ты это видел, что ли? нет. Я предположил. Ты просто что-то сильно разогнался, я подумал, что нет. Пожалуй, я сильно разгоняться не буду. Единственный минус тут, тачка это заднеприводная ее на волрайде вообще капец как заносит. А, ну тогда у меня проблемы Ну, у тебя ни одного. Общем, мне кажется, я приеду. А, не-не-не, все нормально. Если нормально выпрямишься по бустерам, то неплохенько. О -то. Только тут еще повороты, перекладки по волрайдам И не хватило чуть-чуть скорости. Египетская сила. Угу, египетский скилл-тест. Так, так, я, я еще еду. Я все еще еду. Я доехал. Ой, а я, может, долечу, далечу, далечу, далечу, далечу. Не долечу. Ладно, все. Блин, ну тут тоже, конечно, такое все. Хотя, не, на Изи что-то проходится Так, все. Я на самолете. Так, как управлять, нашел? Я думаю, там надолго, да, на валрайдике? Я х** его знаю, бля. Ну, он несложно, но, короче, главную траекторию хорошую выбрать. Ну, я понял, что главную траекторию хорошую выбрать. Блин, падл ну... поднимался, Пока был на этом... На вертолете надо ой, на самолете надо бы к тебе заехать, помочь. Чем? Ну, подтолкнул бы тебя. Так, я понял. Ну, вообще, там на водораде, на водораде, снизу вот эта пластина лежит. Ну да, только мне кажется, она тебе особо хелпа не даст. Если звезды на небе... Они не сойдутся. Ни в коем случае. А, а, а, а, а. Горят, значит, это кому-нибудь нужно, б***ть? Не знаю. Так. Я сюда заеду. Нет, сюда я просто не заеду. А, у меня вот друган, короче, э, поспорил, что Россия проиграет там какое-то и в четверть не выйдет. Uh -huh. И типа... Если они победят, то он побреется на уса. Естественно, он побрелся на уса. Ай-яй-яй-яй, это что за нафиг? Я мог ехать дальше, но это не точно. Это вообще не точно, да. Ну ты не видел, что тут у меня тут было. Так, так, так, так, так, Нормально за.. Нет, не застрелился. Да? Так, все хорошо. Хорошо. <кười> <кười> У вас что-нибудь по историям интересного случалось? Да что я, блядь, ничего не делал? <кười> <кười> я отдыхал, короче. <как> а, короче. Я ж тут на своей тачке салон весь выпотрошил. Снял, короче, с пола ковер этот, который заводской. Э -э, решил поковырять пол там, че где посмотреть. Ну, короче, нашел немного дырочек, но одна вообще топовая. Знаешь, короче, утеплитель для дома, он такой типа поролон э листами, и там с одной стороны фольга. Mm -hmm. Вот, там, короче, была одна дырка, ну, там, короче, поддомкратник есть. И в ней, короче, пол отковырял, там дохренища ржавчины было. И туда просто 4 или 5 листов 50 на 50 сантиметров вот этого утеплителя было напихано и еле отковырял тут. Ага, я запрыгну. О, все, так сюда дошел. Пленно, Бустер, не взялся. а все еще на этом ново да э, а я тут потихонечку пробегаю по крану ну, а он не бежит опс бежит ну давай О, нормально на волгаре так, стоп. Как проехать? Лучше, наверное, вот так. Вот. Или я не долечу? А, вот, слабенький. Как интересно, у меня юзнется этот бустер или нет? Так, пока что нет. Я не хочу, чтобы он юзлся. Ашоток. Ашоток? Ну. Потому что это закус Ашота. Ашота? Да. Вы ну, я думал Ашот молодыми девками <laughs> Возможно. Ну типа. Зайки Азота. Закус Ашота. Да, я понял. <laughs> да лечу. Не долечу <с> мало закуси. <с> я долетел так новая тачка. Что в этот раз? Ага. или я зря сюда поехал? рановато да сюда поехал, дебил, понял. Ой, а что тут сразу? А что тут? так? Это кусок а что так? Это просто закусь едил. А что так? Я 9 месяцев. Я думал типа ошметок, ошоток, ошоток. <наприл> так. <связанных> а нет, нормально. А чем там бринчишь? Включишь. Да, я помню, да. Так. О, ты еще на волрайде там? Да. Сейчас я тебе помогу. <с> <с> Эх, Ладно. <с> там что-то про прохладные истории рассказывал. Я уже рассказал про это все? Тут две таких. Да я еще какая-то блая уже. Эй, тупая антенна. Тут, короче, антенна есть, которая крутится. Она тебя пинает. Больно. Да. Прям на улицу с крыши спинывает. в рот зачем так твой кролик забанен в смысле кролик банный банет red, Boney. Boney. Boney. red. Понял? чего чего йо баннет red твой кролик забаненный рот за что ты где ты читал это Д давно где-то. Я просто не вкурил. О чем ты? Поебный в рот типа А-а-а! А-а-а! Ясно! Курил? Курил! Я-то думаю! Че? Откуда ты это взял вообще? Или не, не, короче чё-то вот Рэд это да, крыса б**. ну Рэббит вот Рэббит это кролик <связь> ну у меня чел в полете сальтуху сделал сальтуху? да ну я типа с самолета и сразу в человеку превратился человек самолет трансформер? Ну да, это же гонка трансформат. Ну а задним ходом-то на -то, конечно. Нормальная тема. Только не на этой тачке. Бенч. Расплющился. Да хуй его знаем, блять. Что там интересно, происходит? вероятность действуем. Все, попадаешь. <связь> Я типа понял то, что а есть, а короче, а блять, место <связь> или позиция, <связь> с которой ты типа нормально попадаешь. А все остальные они типа броки. Ну <связь> <связь> <связь> Так как у меня есть пьяного мастера, то я не помню. Блин, я вот гоняю, конечно, на тоже, на новой. Она вообще... Нифига не для волрайдов тоже. Как и первая. Там еще один волрайд? Да, и тоже на ушлепской тачке. Да ты ч ⁇ они же не сложные. Тут... Ай, от тачки зависит. Так, ну я верю, что волрайд не сложный, типа... Тут волрайд в две стороны я, вверх и вниз. Я, типа нормально на бухеры попадаю, если я не вылетаю Ой, Я, я, я, я, я, я, я, я. Ой, нет, а, ладно. Ладно. И так сойдет. Никто не говорил, что так нельзя. Сейчас вообще бусер проехал, повел. Ну, как это короче возможно? Тут, блин, еще один волэйд. <laughs> там уже он за финишем. Блин, я взял финиш. <laughs> я так понимаю, у тебя там это? Не, не получается. У меня полет. Какой полет? На машине? А.